Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать узор для шали. Он очень простой и создается повторением одного ряда. Давайте приступать. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Рапорт вязания 14 плюс 8 петель. Цепочка готова. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 8 воздушных петель подъема. Дальше вяжем в ту петлю, которую держим. 2 накида. Вводим крючок в петлю. Вытягиваем ниточку. Провязываем сначала одну петлю, потом две петли и еще две петли. На крючке остаются две. Два накида. Крючок в ту же петлю основания. Вытягиваем нить, провязываем одну петлю, две петли и еще две петли. Два накида. Провязываем одну, две и две. Два накида. Провязываем одну петлю, две петли, две петли. На крючке 5 петель, связываем их вместе. Набираем 6 воздушных. Привязываем их в ту же петлю основания столбиком без накида. Это первый лепесток. Набираем еще 6 воздушных. В ту же петлю основания вяжем еще 4 столбика с двумя накидами с общим верхом таким же способом. Первый столбик, второй, третий, 4. На крючке 5 петель. Связываем их вместе. Второй лепесток готов. Вяжем переход. Набираем 6 воздушных петель. По цепочке отсчитываем 1. Два, три, четыре, пять, шесть, а в седьмую вяжем столбик без накида. Еще шесть воздушных. 6 петель в цепочке пропускаем, в седьмую вяжем 4 столбика с двумя накидами. Связываем 5 петель вместе, 6 воздушных. Столбик без накида в петлю основания, 6 воздушных. Четыре столбика с двумя накидами с общим верхом в ту же петлю. связываем 5 петель вместе, вторая пара лепестков готова, 6 воздушных, 6 петель в цепочке пропускаем, седьмой столбик без накида 6 воздушных 6 пропускаем В седьмую свяжем 4 столбика с двумя накидами с общим верхом И так до конца ряда. Пары лепестков чередуются с цепочками перехода. В конце ряда, когда связана последняя пара лепестков, мы набираем 6 воздушных. Отступаем по цепочке 6 петель. И в седьмую крайнюю петельку вяжем столбик без накида. Первый ряд готов. Приступаем ко второму. Разворачиваем вязание. 8 воздушных петель подъема. Вязать пару лепестков будем в верхушку правого лепестка предыдущего ряда. Вот она эта петелька. Делаем 2 накида и вяжем 4 столбика с двумя накидами с общим верхом в эту верхушку. Связываем вместе 5 петель. Уже видно, что рисунок смещается. 6 воздушных. В ту же петлю столбик без накида. 6 воздушных. же петлю еще 4 столбика с двумя накидами с общим верхом Пара лепестков готова. Она расположена над правым лепестком предыдущего ряда. Далее 6 воздушных. И привязываем их столбиком без накида в вершину левого лепестка. 6 воздушных берем следующую пару В вершину правого лепестка вяжем 4 столбика с двумя накидами с общим верхом Связываем пять петель вместе, шесть воздушных. Столбик без накида в ту же петлю шесть воздушных. Четыре столбика с двумя накидами сюда же. Связываем вместе. Вторая пара лепестков готова. Шесть воздушных. Столбик без накида в левый лепесток. Шесть воздушных. И свяжем следующую пару в правый лепесток. И так до конца ряда. В конце, когда связана последняя пара, набираем 6 воздушных петель. И вяжем столбик без накида в вершину левого лепестка. Дальше в вязании все время повторяется этот второй ряд. За счет того, что вязание в конце ряда поворачивается, узор будет смещаться то вправо, то влево. Каждый раз в начале ряда вяжем 8 воздушных петель. И 4 столбика с двумя накидами в правый лепесток предыдущего ряда. Если вязать тонкой нитью и крючком меньшего размера, то можно связать летнюю шаль. А если взять, к примеру, махировую пряжу,